Привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, мне зовут Олег, и это обзор мода Миракулер. Да, тут мод большой. Это, по крайней мере, второй дубль, как я снимаю. Первый дубль я снимал 30 с чем-то минут. Сейчас. Слухи, делай потише. Вот такие вот к вами Мы приписать должны команду um, La La и Fox Miraculous. Вот такую команду вы должны прописать. Теперь схема трансформации тут немного иная. Во-первых, тут можно напелить на себя даресман, перенажать правой кнопки. Ну то есть как броня надевается она. Потом мы нажимаем на, ну нажимаем на эту кнопку и мы трансформируемся. Вот такой вот костюм Леди Баг. Ее тут немного другое. Она как из... Э, ну, как будет пробуждение. Как пользоваться ее? Зажимаем Shift и кидаем туда. Вот. То есть так не получится. Так оно может, кстати, использоваться как оружие. Сейчас ждем. И вот, видите? Вот. А чтобы стрелять, пока И вот так вот. Все. Также если... Если мы нажмем на буковку М... Вот откроется такое окно работает среди всех, только рюкзак. И вот такое ⁇-⁇ При нажатии мы можем сюда что-нибудь сложить. Вот, допустим, берем это лисы. Все. Теперь, если мы... Вот. Где трансформируемся? Где трансформироваться на эту букву? А потом снова трансформируемся. Кстати, звук слышно. То опять «Мем». Вот так вот. И вот. Также ее можно использовать как щит, нажав на буковку Г. Ну, его для начала надо скрыть. А также нажмем на Вот. И все, ее как бы идет как щит. И она защищает. Вот. Чтобы убрать ПКМ, все. Переходим к костюмам. Прописываем команду меню. Меню, вот. Выбираем одежду Ладу Бак и Мистер Бак вами кормить не надо. Тики, давай. И все. Трансформация готова. Трансформация готова. Вот и все. Да. Где трансформация? А, смотрите. Чтобы применить свою силу, есть два выбора. Просто, на... Просто нажав на буковку Y на Y Нау. No. Или же написать Lucky Charms Восклицательным знаком. Lucky Charms. Вот. Два выбора использования сил. Так у всего есть. Можно написать тики. И вот. Переходим к следующему костюму. Скоря белый. Тики, давай! Давай. Теперь я Скарабелла. Здесь мне нравится только когда. Шо, ну так может? Так, мы штайн сломали вот так вот, с костюм скорбелы тоже. Пишем меню для дебага и... Давай. Вот, это просто из серии недолговечные или же ускорите Кстати, кто хочет прикол, я Ванга Экстрасенс. Когда я еще не знала про серию Недолговечный. Ну, то есть я знала, она вышла, но она так и называлась Недолговечный. То есть у нее не было Диснеевского в переводе. Я придумал серию, похожую чем-то по сути и злодеем. Ускоритель. Лучше цеге экстрасенс, потому что я потом эту серию перевели как ускоритель. У меня она есть на канале, если что. Или я убрала ее, не помню. Все, ктики мои разобрались. Стики. Ну нет, есть еще команда меню. Украшение, Леди Баг. Давай. Солнце. Ну, почему-то с этим талисманом баги вечно происходят. Следующим. А, кстати, при нажатии, смотрите, мы берем талисман. И при нажатии. Английская буквы К. К вами отрекается. При нажатии на G. К вами проявляется. Все. Атики мы отвлеклись. Дальше. Переходим к супер -коту. Так. Вот такой вот плак. Ничего тоже не ест. Плак-когти. Команда это, ну, вот немного подтупливает. Я не знаю как, но я лично, лично прописываю эту команду. Лично мне это не помогает. Мне нужно будет писать... Сейчас я скажу, что нужно написать. Вот. Прописываем к когти. И вот мы стали суперкотом. Опа! Также можно использовать его как щит. Также при нажатии «М» открывается код «Фон». И можно сделать его как зонтик. во вторую руку и все. Теперь мы не, не промокнем. Да. Чего так часто это не использует? Как щит? Как зонтик. Вот. Следующее, что я хочу. Костюм. А, силу. Катаклизм. А, катаклизм. Появляются вот такие частицы. И катаклизм разрастается. Давайте сейчас проверим его на доме. Кот... ой... Котоклизм... Котоклизм. Разрешимся назад. А за мной все так летает тики тики Так. А что я применю на нем Кота... Кота... Кота-клизм. Где когти? А, меню, меню, костюм, кат, когти. Вот такой вот костюм, костюм в капюшоне, куда... так мы же медленно падаем. <потворчатый> Котоклизм. Да уж. Плохо. Где когти? Следующий костюм — это у нас Коронеку. Не просто не. точнее. Коронеку — это злодея. Плак. А, кстати. Такой костюм. Давайте быстренько. Показываем Леди Нуар. Леди Все. К следующему камню чудес. К следующему камню чудес. Это леса. Так, от них мы двоих отвлекаемся. Отрекаемся. Отлично, мне уже тики надоело Трикс К вами иллюзии Талисман можно себе напялить И нажмем на буковку G Появляется Трикс Трикс на охоту Мы ставим с такой реной, реной Флейту можно кидать Потом за ней подходить, потом обратно кидать Потом опять за ней подходить, потом обратно кидать Вот такая вот рена Применим сейчас силу нет, сейчас силы применим. А, вот. Мираж! Только где я силу применил? Тут еще нет таймера, поэтому я могу использовать силу сколько хочу. Не мешайте мне. Мираж! Сколько тут мобов? Ладненько, понятненько. Мобов очень много. Силы я не понял, какая я пользуюсь до сих пор. Мираж! Ой, я сейчас помилую подстройку. Что еще тут есть? Мираж! Две многие из них еще не работают. Мне осномали стенд, я плакать хочу. Обидно. Еще один Мираж. Мираж. Или это тот же, который уже использовал. Еще давайте Мираж. Мираж. Еще Мираж. Ходюка и мелкие испортил. Мираж. Может алмазы его интересуют, интересуют Ладно, давайте к следующему Талисману А нет, к костюму Где трансформация Меню Фокс, костюмов много Начнем с Вальпины 3х на 3х Дай лапу Вальпина Флейта поменяла свой вид И Еще она больше не кидается Так, больше ничего Детрансформация. трансформация Меню, Костюм, Фокс, Рена, Форд, Трикс на охоту. Это просто тоже какая-то Рена Руш. Флейта... Не, флейта не изменилась. Где трансформация? Меню, Фокс. Трансформация. Рена, Лиса в доспехах. Меню. Трансформация. Реально фортуны. Лежение на инвиз. Где трансформация? Последний костюм. Вольпин. Это мальчик. Вольпин, настолько мальчик, да? Ладно, давайте к следующему талисману. К следующему. Где трансформация? А, еще да, талисман из другой видно это позже. Вейс Панцер. Вейс Панцер. Ну, нет, приходится писать в чат. Вейс Йеллоу. Сейчас я напишу команду. Если что, команду беру сайта. Бейс панцирь. Да, тут еще музыка. Вот крипери. панцирь. А, или вот панцирь. Чего ты взрываешься, подюпа? Ну, урон мне это никакой не наносит ходим к слизням. Они злодеи, но они меня бить не могут, зато я их. А, кстати, где мой панцирь. Да, панцирь можно брать на Н. Вот такой вот или смотрите, пашки. Вы можно использовать как. Вы сейчас тоже поняли, что я сделал. Я не знал про это. Панцирем можно стрелять я вообще первый об этом слышу. Так. Ошигейть. Вейс. Берете панцирь. Бейс те трансформации. Другие костюмы. Черепашки. Меню. Вейс спанцер. Вейс панцирь. Скульптерт паха. Посмотрим. Все. А, я туда. Вот такой вот костюмчик. А, у костюма всего, кстати, много. Не знаю таких Все. Так, к колумбу. Тебя можно услыдить. Все. Дед трансформации. костюм черепаха так давайте ему один защиту дал. Трешка. You're strong, brave, but most of all, you're trustworthy. Я где трансформироваться не могу. Сейчас зайдем на сайт с вами. Так. Если что-то не получается сделать трансформацию или же здесь трансформироваться, то заходим на сайт. Все. Последний костюм черепашки. Ой, зачем еще. Трум. Ну так и такие не черепашки нельзя. Все, а черепахи мы отрекаемся. Последнее, что я хочу показать, ну, не последнее. Теперь будем показывать с вами моль. Нуру, расправь темные крылья. Но он, конечно же, не слушает, поэтому все равно заходим на сайт. На сайте мы заходим, и среди всех этих, среди всего этого мы выбираем Нуру, Так, Нуру. Запросите. А, у меня все слово Да, мы стали вот таким вот бражником При нажатии можно Менять, также можно защища... Защищаться Также если мы возьмем другую руку Это смотрится, как будто мы с ней идем Да, вот таким мы стали Силу я покажу вам позже Сначала покажем костюм Просто бражник Меню. Костюм. Батер. Вот. Мисс Трансформация. Вот. А это как понял? у него. Мисс Мотылек. Меню. Просто измененная маска Меню а -а -а. Бражник в средних веках И последний, наверное, многим очень <связано> понравится Те, кто прям фанатский, фанат ЛП и кто знаешь, что какая сейчас врач происходит в пятом сезоне? Монар. Монарх. Монарх. Ну, не какой-то монарх. Монарх. Можно писать трикс. Ну, рукомбинакты получится монарх. Но мне также же удобно. Все. Так, следующий, кто показывает силу моли. Сила Молли очень прикольная. Только я до конца не понял, как правильно ей пользоваться. И возьмем брошку. Вот, мы с вами... Хорошо. Я могу этими... Я стал месье... баблером. Я заставил... отправить Нуру. Нуру! Я от тебя отрекаюсь. Вот можно всех не вешать отправить. Ай, а я себя зачем? Как из как его лопнуть? Эффект, лифт А, я знаю Только я с ним пускаюсь Да отстань от меня Ай! Как? Что произошло? Я не знаю, что это было, но я не знаю, как с изгнать предмет своего. Поэтому я снимаю костюм, но после этого что-то багается там. Но есть теория мне как изгнать. Мне нужно тогда для смены суперкотел. что Да, что-то за заглубить, мне пришлось ввести эту команду. Лак. Когти. Мы с вами стали леди Нуар, Ну, плевать. Можно предмет уничтожить? Так, куда колесо? Угу. Сила, говорю, багается, поэтому мы с вами скопируем Котоклизм. Просто берем такие Котоклизм. И все якумы Акумы нету. Как же её чё Сила Леди Баг, ее тоже нету. Вот. А следующий талисман. Ну, то есть, вы поняли. Там еще есть миссия и гигант ситана. Видите, ну, джон, что-то павлина. Дусу. Ой, Дусу, Дусу, Дусу, Дусу, Дусу, Дусу, надо сказать, Дусу. Вот это вот. Потому что эта да, как я и говорила, не работает. Не у всех она. Еще пять писать эту команду произошло почему дусу не работает дусу so Кильном себя П прописан кил собака кил собака а so потому что тогда я не умер потому что у меня все вещи остались хотя я сразу что so думала что-то что не так Теперь, смотрите, мы заново пишем эту команду и заново пишем эту команду. Теперь благодаря этому я могу написать Дусу, расправь. Может мне нужна? Дусу, ты меня ей. Короче, что-то павлий не работает, но я знаю, как вам его показать. Покажу. Сейчас я вам комбинацию талисманов. Сейчас я вам ее покажу. Для начала нам нужно трансформироваться в просто бражника. Надеюсь, бражник, ты не будет ступить. Нуру, расправься на крылья, но кома... Как, как себе? Кто сказал то, что будет все просто? Мы становимся с вами монархом. Берем брошку. И такие... Нуру, Дусу комбинар. Но это не сработает по той причине, что я гений. Но это не... Ну, вот немного недоработанный, мне кажется. Вот напишите свое личное мнение. Лично мнение, то, что недоработан. Нуру. Нур, Нур слияния. Я теперь телевой бражник. Мой прекрасный амок. Оживи все мой прекрасный амок. Всели все лисия, оживи мое творение. Вселяйся быстрее, база. Лети сюда, придурок. Сюда лети, придурыш. О, это тупой МОК какой-то, он тупой. А, мне же нужно быть в выживании, точно. Лети сюда, мой прекрасный МОК. Yes, Куронеко. Куронеку. Но они тупые. Сейчас еще создадим. Мой прекрасный мокажим творение. Вселяйся. Быстрее! рещи Yes, Киндемен. Там теперь есть Хуронеко. Кундемен. Мы прекрасный. Мой прекраснейший мок. Вселяйтесь. Созда я создам сильную защиту. Это если что, штучка такая. Моль, бейте его! Меня избивают. А, сейчас я тогда селю в сам себя, акуму. А, а... Селяйся, маленькая акума. Давай подвергни меня акумы. Ну и рудусу что-то тут акума хочет селиться, но не может. И мы сейчас вот исправим вот так вот. вот кстати, костюмчик по Моя маленькая акума которая должна вселиться в меня акума бесишь акума вот лети я здесь хочу увидеть чтобы не вселился акума соединимся с темной папочкой Селяйся в талисман. Вселись в меня. Месье Го. Откуда? Загрызите всех, мои. Куда? Заклюйте тут всех. Опять же, неизвестно, как знать о куме. Можно просто отрезаться? Можно как-то его сломать. Может, его можно... Вот он заражен о Может, его нужно катаклизмом огреть? Лично я ну, не знаю. Ну вот, сори, но я не знаю. Сладко... Больше требовалось доказать mm. yes, Теперь, смотрите, мы возьмем Котоклизм Котоклизм Но катаклизм не работает, поэтому мы пишем слово um, Слово Коток Котоклизм. И все, где Акума, никто не знает. Может, что то Баг знает. Ну, ладненько. Ну, вот так. Опа. На этом вроде все. Нет, есть еще одна фишка мода. Это слияние. Слияние. Так что сейчас я вам ее покажу. Сейчас будет комбинация плага и полен. Покажу последние два. Призываем полэн. Сверлим в руки сейчас плак полинку меняк. Это почему-то, как всегда, не срабатывает, потому что на мне костюм Леди Нуар. Но сейчас мы станем с вами, мистер Баган. Меню. Меню. Кот. Кот нуар. Так. Так, плакти. Нет, это плакок. Плакокти. Теперь смотрите, мы можем написать смелый плак. Лак, Полин, Юник. А, и теперь я кинг пчел. Я тоже мом пчелы еще не показал. Ну, короче, сейчас покажу. Костюмы оставятся вам таймно Вот, Игрик. Принадлежать Y, у нас активируется Вена. Уничтожил. Давайте, Кинди А давайте тест. Котоклизм Смелись. Или же веном. That... Парализовал. Oh. Да, дочел тут такой же, как у ЛБ. До ну, сих пор Куранеку и мои любви. Давайте подберемся на пузырь. Давайте попробуем с пузырем разобраться. А. Смотрите, мы соединимся и, -и. Прям туда. мы заберемся Я хочу посмотреть, смогу ли я катаклизмом разрушить этот пузырь. Ладненько, все. А пчелубак я оставлю в секрете, чтобы вам было интересно смотреть. Команды все можете оставить на сайте. На сайте я оставлю ссылку в описании. Всем удачи, всем пока-пока.